Сегодня мы немножко модифицировали наш перегонный куб. Мы установили туда термометр. И сейчас мы перегоняем спирт который получился в прошлый раз. До сих пор жалеем, что его пробовали. Процесс только начался, сейчас идет отбор голов. Скорость примерно капли в секунду. Достаточно быстрое Но меньше регулировать тяжело Несмотря на то, что спирт был очень чистым На взгляд, первый Вот этот желтый цвет Это не отсвечивание от бруска Он действительно мутноватно желтый То есть прозрачный спирт-серез Который был в бутылке у нас Оказался все-таки не полностью чистым и вторая перегонка, я думаю, ему поможет. Сейчас у нас огонь. Одна комфортка 85 градусов. Сухопареньки набралось, немножко бяки. Мы уменьшили скорость подачи воды. Ну за сейчас у нас накапала 850-граммовую банку совсем чуть-чуть. Отбор голов дело тонкое и долгое. Итак, господа, мы закончили отсеивать головы. У нас получилось их чуть больше, чем 250 мл. В данном стакане 300 70 миллилитров запах наконец-то пошел нормальный крепость к сожалению у нас нету мерной колбочки 100 миллилитровой поэтому приходится иметь в подобной хреновине крепость я не знаю видно, не видно мы еще не дошли до показания пертометра показывает чуть не доходя 80 но он не утопает то есть там крепость выше задел уже отбор трехлитровую литровую баночку Крышки про отверстие под шланг сделано дырочка уменьшает запахи при приготовление чуть-чуть подняли огонь температура в кубе как оказалось немножко врет немножко градусов на 10 может быть термометр плохой может быть я сам плохой пока что почти 89 градусов На таком же значении у нас отбор голов был капля в секунду. Сухопарник. Она не совсем прозрачная жидкость. Я думаю, вам видно. Продолжим отбирать тело. Через 2,5 литра примерно мы становимся и эту баночку сменим на поменьше, чтобы совсем точно улавливать приход хвостов, чтобы не допустить продукт запаха, вкуса сивушных масел. И да, господа, для голов мы со струи, которую мы уже направили в тело, чуть-чуть добрали, попытаться измерить плотность, точнее крепость. Бокал уже переполнен, чуть-чуть не доходит 90 градусов, но при этом спиртометр подниматься не хочет никак мы голову сольем в отдельную емкость померяем их потом найдем колбочку 100 миллилитровую для измерения и будем понимать что у нас получилось пока продолжаем отбирать тело итак господа время прошло уже немало голову мы уже полностью отобрали как вы помните приступили к отбору тела. Скорость мы выставили по буквально три капельки, может быть, 4 в секунду. Видно, видно, не видно. Процесс длительный. Охлаждение не меняли, температуру настроили на так, господа, сейчас секунд. у меня вот вот такая ситуация, да? Не хочет отпускать никак? Вообще никак не хочет? Давай, слай. Ладно, будем снимать с обезьянкой на плечах. Температура в кубе по по термометру э, где-то 90... Вот, сверху точно. Скажу, 91-92 градуса, но обратим внимание, что погрешность данного термометра, он не из дорогих, он из дешевых, по ходу градусов 10, то есть если теория верна, то сейчас вам показывает не 91, а 81, поэтому у нас скорость отбора тела маленькая пока у нас получилось собрать 05 бутылочку уже готового продукта который мы дальше скорее всего запустим уже на стоечку или наливочку еще непонятно чистый запах очень приятный чем-то даже напоминает спирт крепость в данной бутылочке составляет примерно 80 градусов даже вру не 80 там порядка 84 градусов а вот те кто тоже отбирается последний замер онлайн так сказать показал что крайняя крепость 80 градусов Ой, время. Время позднее. Время 12.04. У нас из общего количества, из 5 литров спирта сырца должно было отобраться 250 мл голов. Мы отобрали 350. Чисто так на всякий случай. Нам важно качество. 0,5 тела здесь сейчас. Ну грамм 400-450. У нас тут кот пытается стыбрить наши пирожки и даже не стесняется, да, кот? Киски есть. Обрати нас внимание, котяра ну ка есть ка Суис есть Суис есть. зовется голодом он делает вид что он виноватый но при этом с места не двигается возьмем его аккуратно за шкирочку возьмем его под грудак на камеру позируем на камеру Туда наверх хочешь? Давай. Опа. Все? Вот, ты доволен? Ты нам что хочешь сказать? А, ты хочешь потеряться об камеру. Ты тоже хочешь жрать, да? А вы недавно жрали. Не хрен просить все по новой. В общем, огонь маленький, температура стоит на месте, коты счастливы, а мы устали, а нам еще гнать и гнать. Когда соберем весь продукт, будет понятно, сколько у нас его получилось, и берем к отбору хвостов. Я надеюсь, это будет не к 6 утра, а хотя бы часам к четырем. Для начинающих, увлекающихся и желающих заняться самогоноварением, господа, процесс длительный, не требует торопливости, точнее, не терпит торопливости. Я уже 48 часов не спал, поэтому извиняюсь. Речь вообще не идет Так, господа Перед нами результат Перегона нашего спирта сырца В количестве 5 литров И крепостью Примерно 50 градусов У нас получилось Около 400-350 грамм Голов Крепостью больше 90 градусов Мерить просто не в чем, поэтому 90 градусов. Мы Увидели, что дальше, непонятно. 0,5. Первая бутылочка крепостью 80. Такая же 0,5 крепостью 80. Пошла второй. И третья бутылочка. Бутылка литровая. Там примерно 700 миллилитров. Хвосты 30% вонючие. На будущее будем перегонять какую-нибудь харенью.